Привет всем народ! На трубке как обычно Антон. Сегодня я подготовил для вас интересную подборку необычных водяных горок, каждая из которых имеет собственный креативный дизайн и отличается неповторимым строением. Обязательно досмотрите это видео до конца и напишите своего любимчика, ту горку, на которую вы бы отправились в первую очередь, а потом мы сравним ответы и составим свой личный топ. Но еще, конечно же, не забудьте и о лайке с подпиской, без них-то уж точно никуда. Сделали?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 Суть горки в том, что посетители прямо во время спуска будут проезжать под акулами. Звучит очень завораживающе, не правда ли? Только вот как и следует всем кликбейтам, за ними почти ничего не стоит. Фактически создатели горки нас не обманывают, но практически вы будете проезжать под ними и едва что-либо увидите. Повезет, если вы, как у этих ребят на видосе, застанете низ акулы. В другом же случае вовсе пролетите и ничего не заметите. Короче говоря, горка сомнительная я бы ради нее никуда не поехал. Однако, если они чуть поправят дизайн или место расположения акул, может получиться очень страшная и в то же время интересная горка, где ты будешь молиться, лишь бы это стекло не провалилось. А эта горка подойдет всем тем, у кого есть хотя бы капелька терпения. Дело в том, что перед спуском вам нужно будет просидеть на подъемном механизме и дождаться, пока тот поднимет вас на горку.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 Следующая горка была построена нашими китайскими друзьями. Она тоже не является экстремальной и больше подходит для обычных рядовых любителей захватывания духа и скоростей. Сперва люди здесь закатываются в трубу, проезжают в ней пару секунд и выкатываются наружу. По прибытию их ждет новый встроенный аттракцион. Эм, хотел сказать его название, но я фиг его знает, как такой называется. В общем, я о том, когда вы поднимаетесь до края и спускаетесь в противоположную сторону, типа маятника, ну а после уже спускаетесь к финишной прямой, четко в бассейн. Хороший аттракцион для семьи и маленьких детей. Бывают такие аттракционы, когда ты испытываешь непередаваемые эмоции от захватывания духа. Это происходит из-за резких подъемов и не менее резких спусков. Также, само собой, подобное случается и из-за скоростей.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 Следующий водный аттракцион – настоящий рай для любителей американских горок. Дело в том, что он построен прямо по их подобию. И да, забегая вперед, скажу вам сразу – петли здесь нет. Не представляю, как ее можно запихнуть в водный аттракцион. Но и без нее, скажу я вам, здесь есть от чего кайфануть. Во-первых, это, конечно же, обустройство. Все очень красиво и атмосферно выглядит. Что место, где сама горка находится, что декорации, сопровождающие человека всю дорогу. Во-вторых, вы можете прокатиться с другом. Всегда круто кричать от удовольствия вдвоем, не правда ли? Ну и в-третьих, скорость. На видео может показаться, что люди еле едут, но на деле, поверьте мне, все совсем иначе. Скорость реально высокая, и ты ни на секунду не думаешь о том, что хотелось бы побыстрее. Прям-таки идеальный аттракцион. Эм, ладно, беру свои слова обратно. Я только что зарекнулся о том, что петель на таких горках не будет. Так вот, они есть. И пускай не такие крутые, как на тех же уже упомянутых американских горках, но тоже неплохие. Хотя, учитывая то, что этот видос был записан более 8 лет назад, вполне вероятно, что что-то очень крутое уже давно придумали. Да и эта горка, если уж говорить по чесноку, тоже неплоха. По лицу только что прокатившегося на ней паренька это идеально читается. Помню, как-то я гулял по торговому центру и видел там аттракцион. Вернее, нет, видел тренинговый зал, в котором люди учились езде на лыжах и сноуборде. Там из-за давления воздуха создавалось ощущение, что ты на горе. Ну и человек скатывался таким образом, тренируя свои навыки. Так вот, я это к тому, что оказывается существует подобная ерунда и в области водных горок. Учат детей и взрослых держаться на плаву и управлять доской. Если с лыжами это очень эффективная и крутая история, то я не сомневаюсь и в том, что эта вещь будет не хуже. Короче говоря, очень советую кому-то хотя бы раз на этом прокатиться. Не пожалеете. Тренировка окупится на 100%.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 Следующая горка достойна внимания как минимум из-за того вида, который с нее открывается. Не знаю, как у вас, но лично у меня от одного него замирает сердце. Вот правда. Прикол горки в том, что здесь вы совершенно не имеете никакого представления о направлении, в котором вы двигаетесь. Или только будете двигаться. Если вам повезет, вас развернет прямо во время очередного поворота. Это лишь обострит ваши ощущения и сделает поездку еще более незабываемой. В остальном же аттракцион на все 100% стоит внимания.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 А эта горка берет не столько завораживающими видами с нее, хотя и такие здесь тоже присутствуют, и не столько высокими скоростями, хотя спидометр здесь показывает внушительное значение, сколько своей простотой и длиной. Горка имеет различные приколы с разных сторон и длится немного немало пару минут. За эти минуты заезда вы окунетесь в самый неповторимый спектр эмоций, от обычного быстрого спуска и до той же воронки. При этом человек не будет смотреть ни на какие меняющиеся цвета, Строго бежевый оттенок, строго релакс. Как вам такое решение? Лично мне все-таки горка непонятна. Я бы ради нее, наверное, не поехал. Но кто знает, быть может я ошибаюсь, и она офигеть какая крутая!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 Выглядит очень эффектно. И хоть горка и является простой, из-за декораций сразу хочется на ней прокатиться. Согласитесь? Ну а эта горка представляет собой некоторый микс. Микс скорости и интересного дизайна. По сути в ней тоже нет ничего необычного. Человек садится сверху и скатывается с высокого резкого склона однако здесь есть одна изюминка внутри горки на нижнем уровне вы пролетите через стеклянное помещение и кто знает быть может там кто-то или что-то обитает как минимум одна эта мысль уже создает вокруг аттракциона ажиотаж и заставляет людей прокатиться на нем несколько раз чтобы убедиться во всем своими собственными глазами ну а на этом ребят я вынужден закончить а также и не забыл про конкурс на тысячу рублей